Ну что, друзья, всем привет! Сегодня субботнее утро, я в машине возле своего дома и собираюсь, как говорится, ехать на установку кухни. Я готовлю свой, свою старушку, транспортный засып для передвижения. Прогреваем его, все как положено, потому что старенький же требует прогрева, уже немножко похолодало, Вот подсос нужно. Ну и собираюсь походу ставить кухню. Ссылочку в описании кто не видел, как я изотавлю некоторые детали кухни и карниза, там и саму кухню я показывал, как я крашу фасад там. Все увидите по ссылочке в описании. В общем-то, просили у меня некоторые заказчики, чтобы я снял общий вид. Не знаю, получится у меня или нет пообщаться и с самими заказчиками. Ну, как бы буду стараться. и из... ну, Попрошу их, чтобы разрешили хоть немножечко снять что-нибудь. Ну и показать вам общий вид этой кухни. Не знаю... Э как это все будет, потому что э, боюсь, чтобы там ничего не накосячил. Вы все прекрасно понимаете, что никто из нас не несовершенственный мастер, чтобы все сделать классно. И иногда можно и ошибиться. И, соответственно, в кухне тоже. Она как бы на миллиметрах может вырасти, и это будет ужасно, если не влезет где-то там в какие-то места. Ну, в общем-то, друзья, Будем все стараться, буду снимать По поводу вот этих косяков Вот Поехали Я поехал, конечно, дорогу снимать не буду Вот, а сам проедусь Встретимся там Итак, друзья, в общем-то, такая ситуация Получается, все поставил Все повесил, как говорится Без всяких Капец Подкрался незаметно, как говорится в общем-то осталось мне еще поврезать мойку, э сушку, то есть сушку, мойку и плиту, варочную панель. Вот здесь вот такая беда. Вот, ну в общем-то как-то так это все выглядит. Постараюсь в конце показать полностью готовый результат. Ну, Возможно без духовки Ну что же друзья Вчера поздненько я приехал по поводу Установки этой кухни У Майлса, В общем-то Очень и очень множество проблем Было со стороны заказчика Там резетку нужно поставить Там провод подключить В общем то электрика вызывали Сантехника вызывали Потому что мойку нужно подключить И экраны и все Потому что потом же не сможет залезть бедный сантехник, за кухню, там ну, немножко плохой доступ к самой канализации и постачания как бы подключиться к воде тоже было проблематически, если бы я кухню поставил. Соответственно, то там Подшпаклевать, то докрасить нужно То еще, в общем-то, под конец дня У меня лопнуло терпение Я сказал заказчику, что либо я сегодня Доставлю эту кухню Сделаю полную установку И вы со мной рассчитаетесь Либо вы сейчас рассчитаете со мной И я еду домой А потом, когда будет у меня времени Я с вами потом Доделаю то, что начал Заказчик это меня понял Прекрасно Все двинул эти все свои проблемы и все-таки мне удалось установить кухню в конце видео увидите все фотографии по поводу вот кухни всех уже полный сбор ее ну соответственно оцените ее и что хочу вам сказать сегодня с утра уже меня поздравили и как бы поздравили с чем я выиграл некий там онлайн конкурс Всеукраинский фестиваль, конкурс традиционной культуры Черкасского края, это нашей области, Черкасской области. Получается и наше село, как ОТГ, оно принимало участие, выдвигало наших мастеровитых людей, которые проживают в нашем ОТГ, чтобы показать мастерство наших людей. Вот Я как бы занимаюсь резьбой по дереву, вы все прекрасно знаете Соответственно, некоторые художники у нас есть Некоторые тоже рукотворные люди, которые творят тоже красивые вещи Там бисером вышивает, например, выжигателем рисует очень красиво Много есть тоже у нас прекрасных людей, которые занимаются вот этим всем вот, И как бы меня наградили вот такой наградой как бы это мелочь, но для меня это приятно, потому что э, в будущем я оставляю детям как бы э, свое наследие. Я думаю, что дети, внуки, правнуки будут гордиться мной. И я тоже как бы, от этого хочу побольше сделать множество работы, чтобы оставить после себя побольше своих работ на этой земле, чтобы оставить очень много работ, чтобы... ну Помнили, как бы меня как и я был такой мастер вот соответственно хочу конечно научить некоторых людей которые хотят заниматься деревом но пока мисс нету таких кандидатов которые хотят ко мне присоединиться учиться вот этому делу растут конечно два пацана попытаюсь конечно я привить Любовь к дереву Но не знаю, что дальше с этого получится Потому что Это дело нужно любить Ну а так, друзья, у меня все на этом Я думаю, что с вами поделимся Самым откровенным И как бы Вы меня тоже поддержите Так что до новых встреч До следующих роликов Пока